Привет, это уже четвертая часть ванилы. Где я построил фармилку опыта на зомби с автоскладом? Конечно, можно сделать это маленьким отрывком в другой серии, но я решил показать подробнее, как я ее строил, чтобы не возникало вопросов. Также в прошлом видео забыл показать сид этого мира, так как меня попросили и вы собрали лайки, хотя я попросил их в шутку, типа как делают популярные ютуберы. Ну что ж, тогда держите. Вы сейчас видите его на экране, а также он написан в описании под видео. Но раз вы уже спустились под ролик, то можете подписаться на канал, если вы. Не подписаны, и поставить лайк, чтобы помочь каналу в развитии. А я прекращаю трендеть. Всем приятного просмотра. Нам бы, на самом деле, еще бы сделать автопечку из 6 печек. Вот это вот я, пожалуй, тоже заберу. Ой, там еда вывалилась, оказывается. Ну ладно, ничего страшного. На 6 печек нужно 18 воронок. Ага, не хватает, да? еще нужны рельсы. Так, автопечку я предлагаю ставить вот здесь. Даже, наверное, вот вот тут вот где-нибудь. Соответственно, сбор у нас всех расплавленных рельсов будет вот здесь. Сюда мы поставим сундук. Дальше, соответственно, должны быть воронки в этот сундук. Так, все, они все направлены в сундук. Отлично. Дальше на воронке, соответственно, должны стоять печки. Нужно два рычага. Подожди, где рельсы? Ага. Так, нужны обычные рельсы. Ставим воронки сюда. Дальше делаем окантовочку. Вот такую вот красивенькую. Вокруг печек этих. Соответственно, куда-нибудь вот сюда. Сделаем рычаг. Так, дальше. Что? Как это случилось вообще? Так, не понял. Верни. Так. Все, отлично. Первый путь готов. Первый путь, верхний, это, соответственно, то, что будет плавиться. Сюда мы делаем уголь, соответственно. Также две грузовые воронки. Ой, две грузовые вагонетки понадобятся нам. Так, и нужно больше дерева. Все, шикардосик. Теперь ставим вот сюда, вот в начало, две вагонеточки, так... И рычаг ага. все. Так, вот этот весь уголь, который у меня есть. И, соответственно, нам надо то, что будет плавиться. А будет у нас плавиться, собственно говоря, железо. Все вот это вот. Камень, соответственно. И можно водоросли взять. Ламинарии эти. Тоже пусть будет. Ну, вроде как все. Больше тут плавиться нечему Ну, мясо можно пожарить тоже. Рыбу. Теперь мы... Закидываем вот сюда то, что нам нужно плавить Соответственно, булыжник первым делом мне нужен Потом железо, пускай будет Медь тоже сюда Какую-нибудь еду, допустим, вот эту Ламинарии какие-нибудь Да и, в принципе, все Больше плавить нечего Соответственно, в печках ничего нету Запускаем Сначала эту вагонетку, чтобы она раскидала уголь А потом запускаем и эту вагонетку чтобы она уже раскидала все, что будет плавиться. Вот это самая такая примитивная автопечка, и достаточно эффективная. Ну, соответственно, можно печек ставить сколько угодно. Конечно, чем больше печек, тем оно быстрее будет плавиться, но в некоторых печках будет уголь неравномерно распределен, и, соответственно, какие-то печки в будущем, возможно, работать не будут. Ну и, соответственно, ресурсы будут теряться в этих печках, поэтому... Такое. Нужно или вовремя углем заправлять, или просто делать какое-то оптимальное количество. Я вот всегда делаю или 6, или 8, типа. Идеально. Ну и, собственно, когда это все раскидается, можно просто вагонетку отключить. Нажать на рычаг и все. Ладно, для ну, ламинарии не хватило места в печке. Ну, точнее, в воронках, ладно. Ничего страшного. Значит, они не будут переплавлены. Ну и почек. Блин, ну, кстати, вот здесь была лава. Можно было отсюда взять. И сделать тут обсидиан. Но я ходил вниз, но ладно. И ничего в этом страшного нет. Что тут у нас? А это дарень, Пещера. Надо запомнить ее. Вот здесь, кстати, можно такой маленький заливчик сделать. Типа, где -то. А, нет, это другое место, мне показалось. Что я от дома не отошел, хотя я вроде отошел. Вот здесь можно сделать такой маленький порт. Вот это вот убрать. сделать тут такой маленький порт, сделать причалы, поставить маленький кораблик какой-нибудь построить. типа, по идее, все должно быть прикольно. Чё это? Стоп! Это то, о чем я думаю? О, да ладно! Ну, как всегда мне не везет. В бунгаках ничего угодного нету. Просто классика. Ну... Конечно, конечно, да. Не Ни алмазы, ничего. Просто нитки, кости, гнилая плоть. Как бы. Ну почему бы нет, да, действительно. Блин, вот я знаю, чем я займусь скоро. Потому что мне нужно делать формилку опыта. А зомби это как раз таки и формилка опыта, и формилка изумрудов. Потому что продавать гнилую плоть и получать изумруды это хайп. Только вот как отсюда выбраться теперь? Блин, помостки это очень удобная штука на самом деле. Я не знаю, как раньше Майнкрафт существовал без них. Блин, ну... Очень классный биом, реально очень классный сит, я не знаю, мне очень нравится. вообще надо доделать портал уже наконец, потому что очень долго я хожу в ад, на самом деле. Мне кажется, любой бы другой человек уже давным-давно бы весь ад исследовал там. И я, который никуда не спешит, в принципе вообще не спешит, поэтому нормально. Ну, вроде как, неплохо достаточно получается, как бы тут вот такая скала. Еще за порталом, вот здесь вот, я планирую сделать такую большую комнату в адском стиле. Ну, типа там на зрака поставить, там всякого кварца, ну и так далее. Таких, короче, адских блоков, лаву разлить, ну, типа, чтобы за порталом было видно как бы ад. Вот, я думаю, это будет достаточно прикольно выглядеть. Ну и как бы места здесь достаточно хватает сзади. То есть тут достаточно такая толстая горка. Поэтому, в принципе, аж вот до сюда можно огромную комнату сделать красиво может даже можно кусок крепости какой-нибудь адской сделать нет ну наверное с адской крепости все-таки переборщил ну короче можно будет что-нибудь придумать так ну а теперь можно отправиться первый раз в ад -а -а -а. да твою мать вот сразу да такое начало блин чел ты дурак что ли совсем о, слеза газ, отлично. Ой, ну, что сказать? Ну, блин, что хочу сказать? Прикольно, ад тоже классный. Ты как бы выходишь из портала, и первое, что ты видишь, это вот это вот. Правда, я не вижу там спаунеров нигде. Ну и ладно, как бы это не важно. Сразу тут обычный биом, ну, типа красными деревьями, синими деревьями. Как бы там вот у нас сразу идут пески. Там тоже идут пески. Ну, неплохо, неплохо, да. Очень даже неплохо. Я бы даже так сказал. Так, а что мне в то надо? Да ничего мне не надо в аду пока. Я его просто так открыл. Можно было бы, конечно, песок душ собрать, но он что-то как-то слишком внизу находится. А я туда спуститься не смогу, да? Нормально, адекватно. Пока что. Ну да. Э, -э Портал затопило, ёшкин кот. Ладно. Пора возвращаться домой. Все, как бы хотели, а вот, получаете. От готов. Только что мне там делать, я пока не знаю. Но это не важно. Главное, что портал есть, портал готов, портал работает. Места там в аду достаточно. Можно будет что-нибудь, кстати, и в аду построить, какую-нибудь адскую крепость большую. И надо еще за одним жителем сгонять. Так, а как там тонированное стекло делается? Я что то не помню. Из черного, да, стекла? А, не из черного. Господи. Оно из этого аметиста или как он там называется? делается, Ну, из кристалликов вот этих новых. Так, а где там этот спаунер-то находится? Где-то здесь, да? А, вон там, по-моему. Надо сюда факел хотя бы поставить. Да, вот он. Немного забавный факт, но я всегда играю ночью почему-то. Просто, ну, так получается, как бы. Тем более, мы сейчас идем в пещеру, как бы, поэтому нам день-то особо не нужен. Да и с факелом я постоянно в руки бегаю. Так что все видно должно быть. Собственно, надо начинать строить спавня Я пока что даже не знаю, как он будет выглядеть. Пора начинать. Я с собой, как всегда, нифига не взял. Ни блоков, ни, ни верстака, ничего. Я гений! Да, тут три блока, а здесь четыре, да, должен. Ну да, я как всегда кривой, понятно. Так, мне нужна табличка из абсолютно любого дерева, допустим, дубовая. Так, сюда мы ставим табличку. Нет, не сюда. Подожди, андезит, ладно, пофиг, пусть будет андезит. Вот сюда ставим табличку, прокапываем. Где я? Это... А! Ё-моё. Вот это вот максимально плохо, кстати. Хотя, можно как-нибудь замаскировать, по идее. Ну, кстати, вот здесь вот какая-то тука находится. Я так понимаю, здесь вода, да? Блин, да, тут вода. Можно убрать оттуда воду и сделать просто мобов туда. И там как раз фармилку. Ну да, можно как-то так сделать. В принципе, тут достаточно просторненько. Я бы даже сказал... Пиздец, это потолок, да, у нас? То есть мы можем вполне... Позволить себе до вот этой высоты спустить, да? Вот только надо что-то с водой сделать. Надо от нее как-то избавиться. Были бы губки, все было бы намного проще. А так придется как-то землей, не знаю, гравием, песком засыпать это все. По идее, у меня земля есть. Да и гравий должен быть, по идее. А вот песок, кстати, нет. Я живой весь переплавил. Гравия 22 штуки. Ну-ка, а может быть помостками все это сделать? Ну-ка. Ч ⁇ как помостками там все заставлю? Они же воду вроде не пропускают, поэтому можно попробовать. Как вариант. Или пропускают, ну-ка. А, не пропускают, блин. Или подожди. Нет, не пропускают. Что? Где-то пропускают, а где-то нет. Ну, короче, можно попробовать, да. Понял. Самое сложное будет сделать первый вот этот вот уровень, самый верхний. А дальше все, в принципе, должно идти как по маслу. Потому что воздуха не хватает, и а приходится бегать, дышать сюда. Блин, надо будет все равно губки намутить как-нибудь. Но у меня брони нету, нифига нету, блин. Меня эти боссы убьют нафиг. Во, вот теперь должно пойти нормально. Так, все, первый уровень готов. Осталось только закрыть вот это вот все и, собственно говоря, забрать землю обратно. Так, все, вода убрана. Мобы будут падать вот сюда, и я их буду здесь убивать. Так, ну, можно, наверное, немножечко тут расширить, да? Так, они вот сюда падают, здесь будет стоять, соответственно, воронка. И все это будет уходить вон туда, в склад. Да, будет стоять воронка, сюда будет проходить это все. Дальше подниматься наверх проходить опять по воронкам и сортироваться. Я думаю, неплохо будет. Ну а снаружи можно будет это все, конечно, украсить, как-нибудь красиво сделать. В принципе, это под потолком находится, поэтому даже можно вообще закрыть эту часть. А хотя нифига, а хотя да. Короче, не знаю, посмотрим. Так, нам надо наверх срочно. А как мне... А как мне туда подниматься? Вот это вот, кстати, я не продумал. Так, если мобов я буду убивать здесь, то, соответственно, надо выход где-то сделать вот тут. Потому что здесь будет склад, а выход, да, вот здесь где-то. Так, здесь будет у нас спуск. А здесь будет подъем. Так. Так, и где я вылезу? Ага. Отлично. Вот, а здесь будет у нас спуск. Только надо взять воды сначала. Все, и через один блок копаем вниз. Опа. Все, я тут. Все, теперь можно и вылазить как человек, и спускаться. Я немного не продумал, блин. Тут же, наверное, будет этот подъем лучше сделать на В воде, и надо тогда утопить, получается, это все туда, пенку. Ну, наверное, да, да. А здесь что? Блин, надо еще расширять. Ладно, не страшно. Да, конечно, долго ползать придется туда-сюда. Ну, ничего страшного. Ну, страшного. Как-нибудь переживу. Здесь нам остается только закрыть все вот это вот безобразие. Опа! Побежали мобы. Ой-ой-ой, главное к ним туда не упасть. Так, это я потом заделал. Блин, как это будет громко охренеть просто. Надо полблоков взять, потому что мелкие зомби, конечно, которые достают, там это будет не очень приятно, если они будут выбегать. Потому что они один, в один блок, и как бы они будут доставать очень сильно меня. Да, одного полублока хватит вполне. Там этот такой горит уже бесконечно. Он забаговался, что ли, или что? Почему он горит? Он просто постоянно здесь зажигается, и все. Странный какой-то. Во, вот так они меня точно не достанут. А я смогу убить? бить. Так, ну, надо тогда опробовать. И немножко пофармить уровень решил сразу там где фармилка сделать автоматический склад и для этого мне нужен кварц соответственно мне нужно сделать один повторитель и компаратор факелы есть надо факелов еще побольше сделать и на все остальное нужно сделать дофигища воронок опа все и соответственно еще дофигища надо сундуков и я не взял рельсы так надо вернуться Одна рельсинка нужно Погнали. Значит, нам, во-первых, нужно немножко спуститься сюда. Так, я, пожалуй, звуки потише сразу сделаю. Дальше, соответственно, нам нужно даже не так, блин. Так, воронка. Отлично. Да, система, конечно, сложная, но эффективная. Ставим сюда рельсинку, ставим вагонетку. Дальше вот это уже можно закрыть. Так, так. О, шикардос. Дальше нам надо сделать, собственно говоря, сам склад. Сам склад где-то будет вот здесь находиться. Поэтому надо побольше немножко тут сделать пространство. Ага, все. Вот такого в принципе достаточно будет. Теперь мы ставим сюда сундук, сундук, сундук. Сюда тоже сундуки, соответственно. И сюда. Немного не хватило, но ладно. Это нормально. Дальше нам нужно поставить, соответственно, очень много воронок. Все, отлично. Воронки стоят. Сундуки стоят. Так, дальше здесь. Нужно поставить воронку, в эту воронку нужно сделать вот такой вот туннель. Блин, мне воронок не хватит, ладно. Надо будет за ними сходить еще. Так, да блин. Уйди. Так, так, так, так. Её просто это не хватило, немножко. Не хватило буквально двух штук. У только один. Ладно. Булыжники есть. Ничего страшного. Сейчас накопаем. Прямо не отходя от кассы. Сделал еще парочку штук. Так. Идь. Отлично. И нам надо последнюю установить, чтобы он смотрел в воронку вот всю. Да. Вот, отлично. По идее, так оно должно работать. И дальше вот в этот вот оно все должно идти вот так. Все, оно проходит. И оно должно застревать здесь. Да, отлично. Мне нужно поставить компаратор и, и повторитель, соответственно. Так, так. Все, можно возвращаться обратно туда наверх. Так, отлично. Дальше мы ставим повторитель. Здесь мы ставим компаратор. Дальше сюда мы должны поставить редстоун пыль. Сюда любой блок. И нам надо сделать вот такую вот схему. Дальше, значит, нам надо сюда еще одну поставить, Родстоун пыль. Дальше. Блок сюда, блок сюда. Факела. Сюда блок. Соответственно, блок сюда. Ой, красный факел сюда. Дальше еще один блок, который должен закрывать вот эту хрень. как-то так. Все, вот теперь все должно работать идеально. Смотри, закидываем вот сюда. Оно все уходит, начинает тут моргать, соответственно подниматься по выбрасывателям наверх сюда и попадать в сундуки. Все, идеально. Вот это я, конечно. Инженер, да, вот, вот это инженер, конечно И теперь оно отсюда все высосится И оно все застопилось Короче, схема такая Компаратор на блок Сюда блок твердый Соответственно, редстоун пыль Дальше повторитель на воронку Дальше факел-факел на факел Здесь блок на блок Ну, короче, вы видите сами вот такую вот схему делаете. До бесконечности вверх можно поднимать. Как бы пока у вас вот красных факелов хватает. Вот, можете вот так вот ставить туда хоть на 100 блоков поднимать. Это не, не важно. В принципе вот. И оно все бесшумно работает. Это все очень классно. Так, а теперь нам нужно сделать соответственно автосклад. Чтобы все это автоматически раскладывалось по нужным для нас тундукам. Вот в этот ряд будет попадать... Только гнилая плоть, а вот в эти два ряда будет попадать весь мусор, который просто будет копиться. Там броня, всякие там э, разные картошки, морковки и прочее вот этого. Соответственно, можно накидать сюда плоти, можно накидать вот этого говна туда. Все, и оно там будет кортироваться и попадать в этот вот сундук, соответственно. О, ступенька сюда прилетела. В принципе, как и должно работать все это. Ну а на этом пока все. Не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии по ваниле. Дальше будет только интереснее. Всем хорошего настроения, всем удачи и пока-пока.